Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами еще одним рецептом старинного кулича. Этот кулич не требует замеса руками, то бишь это кулич, который можно замешать либо ложкой, либо кухонной машиной, либо миксером и абсолютно не нужно вымазывать руки. Вы буквально все смешали, оно подошло и поставили выпекаться. То есть это один из самых простых куличей, но он не очень быстрый. Бывают прям очень быстро куличи, но это я покажу вам в следующий раз. Для начала мы сделаем с вами опару. Для опары я слегка подогрела молоко. Молоко не должно быть больше, чем температура тела. То есть это где-то 36, ну максимум 40 градусов, для того, чтобы дрожжи не испортились. Добавляю дрожжи и сахар и хорошенечко перемешиваю, для того, чтобы дрожжи разошлись. Дрожжи, как вы видели, я использовала прессованные. Если вы будете использовать сухие, то в принципе делайте то же самое добавляю сюда муку и перемешаем теперь осталось нашу опару только накрыть влажным полотенцем и поставить его в теплое место где-то минут на 40-час опара должна хорошо подняться а еще лучше если она поднимется и начнет садиться это будет знать что она уже дошла до самого пика и уже с ней можно работать Тогда мы уже с вами займемся основным тестом. Здесь у меня сразу масло, яйца, сахар, ванильный сахар и сметана. Я это все начинаю смешивать. И вот посмотрите, как подошла моя опара. Это одни сплошные пузыри, как пористый шоколад. Красота такая. И здесь вот перемешиваются мои жидкие составляющие. И к ним я буду добавлять сюда опару. Все это добро у нас станет абсолютно однородной консистенции, Такой, как, как на хорошие блины. Добавляю сюда еще пол чайной ложки соли. И буду в три этапа добавлять муку. Раз добавила, чуть-чуть перемешалась, чтобы мука лишняя... У вас нигде не оставалось. Все-таки следите, мука у всех разная. Вам может понадобиться и 260, и 300 грамм. Но в среднем это где-то 280 грамм. Тесто не должно быть прям тугим. И теперь буду сюда добавлять сухофрукты. Сухофрукты я не замачивала ни в коньяке, ни в чем. Потому что тесто у нас довольно мягкое. Пускай они потянут влагу из этого теста. Кстати, хочу сказать, что вместо сметаны можно добавить коньяк, либо молоко. То есть заменить в тех же самых пропорциях 60 грамм. Посмотрите, какое красивое у нас тесто получилось, как много в нем начинки. Оно хорошо отходит от стенок за счет большого количества масла. Я в этот раз делала со сметаной. Очень много там сухофруктов. И точно так же докрываю наше тесто влажным полотенцем, отправляю в теплое место подходить часа на 2, иногда даже 2,5, если у вас не очень тепло. Тесто должно увеличиться в 2,5 раза. Вот такая вот красота у нас должна получиться. В этот раз я пеку на пол порции, обычно я пеку в два раза больше, но в этот раз буду делать небольшие маленькие куличики, чтобы ребенку было покушать, и один такой крупный для нас, вот такой вот большой, хочу один сделать. Все остальные вот такие вот маленькие узенькие, я их не буду делать очень высокими. Если вы хотите стандартный печь кулич, посмотрите, какое нежное и мягкое тесто у нас получается, то вы форму накладываете где-то около половины формы, может чуть-чуть меньше половины. Я буду ложить чуть меньше половины, потому что не хочу, чтобы мой кулич вылез через борта. Я хочу, чтобы все стенки были абсолютно ровненькие. И мой кулич по бокам был гладкий. То есть никакой шапочки не хочу сверху видеть. Поэтому я кладу всего лишь там чуть больше трети, но меньше половины формы. Все равно, допустим, бумажная формы я буду снимать, потому что они все равно остаются немножко маслянистыми. Я этого не люблю. Но если уже пеку на праздник и куличей очень много, то часть куличей я оставляю в формочках для того, чтобы они менее подсыхали. Вот такую вот красоту отправляю подходить, накрываю просто полотенчиками, и отправляю подходить. Подходить они у нас тоже будут э, час-полтора-два, смотрите, чтобы они увеличились больше, чем в два раза в объеме. Либо, если они у вас уже подошли вот так вот до краев, тогда ставите их в духовку, чтобы они у вас не повыпирали потом наверх. Вот так красиво подошел и мой большой кулич. Остальные вот так вот не доходя до верха, повторюсь, я не хочу, чтобы они у меня вылазили через верх. И пока у меня пекутся куличи, пекутся они при температуре 170-180 градусов. Через минут 20 начинайте смотреть, чтобы они у вас не перепекались ни сверху. Можете попробовать на сухую шпажку, а я буду делать из глазури. Вот такие вот красивые цветочки. Это обычная глазурь, которую я буду делать из яйца и сахарной пудры, добавив щепотку лимонной кислоты в конце. Здесь где-то на один белок около 200-220 грамм сахарной пудры у меня ушло, для того, чтобы сделать плотную вот такую вот глазурь, из которой можно крутить цветочки. Я буду крутить цветочки двух вариантов. Здесь из насадки розочка небольшая. Кручу вот такие вот. Маленькие, практически как розочки, ранункулюсы, такие маленькие, фантазийные, в общем, цветочки. И насадкой хризантема делаю светленькие цветочки. Повторюсь, глазурь здесь просто яичный белок, взбитый с сахарной пудрой. Ничего больше. И вот такую вот красоту оставляю высыхать. Часа два с половиной должны они хорошенько просохнуть, чтобы серединка тоже была сухая и они хорошо снимались. Вот такие вот красивые и яркие они у нас будут на куличах. Листочки я буду делать уже непосредственно на самом куличе. Допекала куличи я уже ночью, не стала их показывать. И вот утром начинаю их украшать. Сбила. Просто белок сахарной пудры. На один белок где-то 150-180 грамм сахарной пудры ушло. И повзбивала еще немного, чтобы глазурь моя стала поплотнее в этот раз. Я не хочу, чтобы она у меня в этот раз сбежала вниз потеками, а хочу регулировать эти потеки сама. Срединку посыпала немножечко посыпкой на наши куличи и буду выкладывать цветочки. Но в оставшуюся глазурь после куличей Добавила еще немного сахарной пудры, сделала ее такую стоячую и зеленого красителя. И буду делать с, этой, с этого цвета глазури вот такие вот веточки, что ли, и листочки. Веточки, вот такие вот полосочки, просто провожу по куличу вокруг. Можно их сделать было из шоколада, можно сделать, было покрасить коричневую глазурь. Но я не хотела делать темные куличи, поэтому сделала я тоже такую яблочного цвета, зеленого и вы видите, прекрасно отлипают мои цветочки. Они хорошо у меня просохли. И я их просто раскладываю на еще влажную зеленую глазурь. Потому что белая уже начала схватываться, она довольно быстро схватывается. И на зеленую выкладываю так вот цветочки. Потом добавлю уже листочки в самом конце. Покажу еще раз. Просто тоненькая насадка или просто разрежьте кондитерский мешок, либо плотный пакет. Очень тоненько. И вот так вот провожу, делаю такие веточки, как гнездышко, что ли. И выкладываю цветочки. Их можно обложить вообще по кругу, можно сделать прям полностью залитый цветочками кулич. Не хочу, чтобы было прям очень наляписто, хочу, чтобы все-таки получилось нежно. Поэтому и не делаю там 10 оттенков, сделала вот, чтобы все было в таком нежно-фиолетовом цвете цветочки. Вот такая вот красота. И теперь насадка листочек из этой же зеленой глазури. Добавляю сюда несколько листочков под мои цветочки. Все на самом деле очень просто и очень быстро. Этих цветочков из одного яйца, из одного белка получается очень много. То есть вам хватит на все куличи. Если вы их, конечно, печете там ну, не больше 10-15 штук. Вот такая вот красота у нас получается. Куличи получаются очень яркие, очень красивые и очень-очень вкусные. Мы сейчас также разрежем куличи, я покажу, какой он у нас внутри получается. Мне очень понравилось в этот раз украшать. Я, наверное, таким образом и буду украшать на сам праздник свои куличи. Вот такими вот цветочками. Может, в серединке еще сделаю надпись. Ну, а теперь давайте разрежем один куличек. Буду разрезать небольшой. Большой пока отставим, разрежем средний куличек. Режется он очень хорошо. Кулич, кулич мягкий. Очень ароматный внутри. Сразу вот разрезаешь и чувствуешь такой именно пасхальный аромат. Посмотрите, какой он. Равномерный и красивый внутри получился. Порки абсолютно равномерные. Нет и очень огромных пор, и не забитые абсолютно. А очень такие вот равномерные, так как прям и нужно. Очень много в них начинки, и это очень-очень вкусные куличи. Обязательно ставьте пальцы вверх и пробуйте. С наступающими вас праздниками. До новых встреч! А с вами был Кекс. Пока-пока!